Что такое интуиция? Существует ли она? Если да, то как ее отличить от иллюзии? Возможно ли ее развить, как правильно распознавать? Когда у человека происходит дежавю, это предупреждение. Поэтому в случае, если у вас происходит дежавю, что вы что-то видели, что-то уже происходило, это говорит о том, что вы должны отнестись с опаской. То есть притормозить и после этого ожидать, что что-то может произойти не так. Когда человек может предсказать события, он как бы понимает, что это событие должно произойти, то это обычно предупреждение. А в случае, если у человека появляется интуиция, то это выглядит следующим образом. Когда вам человек говорит что-то, и после того, когда он вам что-либо сказал, у вас появляется восхищение, после этого появляется желание что-то сделать, как хотел человек, то вы попали на манипуляцию, а это не интуиция, а манипуляция.